Всем привет, с вами Макс Риск, канал Риск. Старт перед началом ролика. Подпишитесь на канал. Просто свой лайк. Выпала... Выпал Брюкс. Я не знаю, почему выпала. Сказал. Ну ладно. В общем, это серебряный э, бронзовый сундучок. Прям сейчас. Или белый кость там. Подпискам. И все. я тебя сундучка, что прикольно. Также на нашем канале все такое интересно. Давай. Моль упала. Э, ну, возможно, он сходит море, но она прям не сейчас игра, в игре опять моли значит это знак в общем тут новая карта и а команда подожди новая карта то не знаю вроде бы нет проверим давай а может я взял зря взял моли почему так потому что Моли не может 2 на 2 ух ты у нас леха у нас будет лео с этим чуваком пойдем сюда значит пока чувак яду собирать для тебя что полезное там не как по мне, он не знает, что я делаю. Он такой, чё, прикол? Так угони от него, давай, давай, давай, давай за мной иди. Прикольно, конечно, было. Так вот там серебром, так наша кула там собирает. Это все дело, так давай уйди поже. Э, не убивай поже. Так, он где-то тут, в кустах. Если попадет, по мне буду очень больно. Пойду сюда вот и соберу дровачок. В общем, пиши в комментариях, что мне снимать, у меня нет идей. Поэтому я снимаю открытие сундучков, во-первых, во-вторых, эм, я теперь снимаю парные бои. Там же все такое, блин, лагает, так нечестно. Так, стопэ, ты где? Стопэ, стопэ, стопэ. Ой, господи, помогишь ты мне! Ой, господи, акула здесь, помоги ты мне, э, что ты меня бросил? Там акула сражение идется. Ты что, не можешь его укусить? Ты че, Давай, ну кусай его. Давай, беги, сюда, куда? Пошел. Блин, акула тут мощная, беги, ну почему я напарник такой слабак, а? Ну да, напарник, что ты делаешь? Выходи, с аку... выходи с бассейном, выходи с бассейном, блин. А ну иди сюда. А куда пошел? А, -а, а, блин, поже, стой. <laughs> стой, подпишись на канал, поставь свой лайкос. Хона. Ну все, кого вырубил? Кого вырубил? Чувак, я его выберу, вырубил. Чувак считай, мы же тающая мы Два. Будем АФК, будем ждать его. Также так же, так же ждем, ждем, ждем, что он бам, и её, его не спасли. Также мы собираем это все, дробучок, все это дело. баба, бах всех вырубили. Всех вырубили, красавчик. Давай, лайкос там поставь, если ты ничего не поставил. Давай. Давай собирай. Пошли, пошли, чувак. Там кам, -кам блин, классная штука штука, там летающая мышь злая понятно, значит, тут есть все-таки два копье, ускоряйся давай, давай, красавчик, что-то справился я тоже, конечно, красавчик пятый ранг, у меня шестой а у меня восьмой х А блин, ПЖ, что-то не помогал мне не пойму капкан, кстати, оба нам. все, капкан поставил, так, они берутся давай, давай, отвлекающий момент Эй, капкан, капкан, капкан ты за прикол, капкан а ну иди сюда. <laughs> блин, достав. Бежать, <laughs> спаси мне. Там один чувак. Давай, прикрывай его. Хо она ему? А, ясно. Беги, беги. Ааа, блин. Чё? Ты хочешь, чтобы я умер? Не пойму. Блин. <laughs> да, реально он хочет. <laughs> Ладно. Какое место? Ну, прикольно. Битва 2 на 2. В общем, бывает битва 3 на 3. Убивают битва 5 на 5. Один против всех. Убираем в чат пиши что мне снимать о плюс я кубка получает это я удивился в общем моли парный боюк очень классный персонаж а что можно еще прокачать ну предметов да посмотрим так что-то грузится долго да на да, грузится давай, выходим так что у нас такого копиума просто бомба все норм давай дальше вот врез из кто не знал то ссылочка на канал макс рис в описании там вроде бы не не это тот на... прям сейчас риск стартом есть видеоролик а зачем эти звездочки там рассказываю сейчас я ничего не буду говорить чтобы было интересно смотреть данные ролики на другом канале да классно придумали тера немножко не лагает только немножко а раньше лагала очень жестко ну как очень жестко ну, нормально не лагала так вот, ускоряемся давай давай давай собрали ну что я красавчик красавчик все Собирайте там сражайся, давай, давай. Хома помог тебе, да? Давай, дальше сам. А я пособираю тут все это. Копье, скунялка, давай, давай. Опа, смотри, что я красавчик нашел. Смотри. Я просто клад нашел. Серебро, Серебро нашел. Раз нашел. Два нашел. Смотри, красавчик, да. О, там тоже что есть, кстати, нужно посмотреть. Так, опа, на бомбу нашел. У нас все серебро, кстати. Карта скоро будет сужаться, по-моему, да? Блин, на нашей стороне. Бегом, бегом. Там уже было... Э, вот, Дьяволк, не знаю даже... В общем, это было красным пятном. В э, какой краспь ⁇ пятно пятно? Типа, вы могут это слово забанить, в общем. Канал скоро забанит будет. Война какая-то будет. Так, давай. убивай. А, -а, -а, -а блин, ч ⁇ дьявол? Он а -а -а -а, иди сюда. Хлоуна, врубай, врубай, чай, чай, вручай. Блин, ты где? Эх, Пеппер, не знаю, как на тебя. Лузи, Лузи, пожалуйста, спаси. Лузи, спасибо. Давай. Лузи, спа... спасайся. Я тоже хочу спастись, блин. Я не знаю, где Лузи? Лузи, что там делаешь? Давай, Лузи. Капец. Это все уж. Лучше надо было убегать. Так, кубки получили или просто мы играли в <смех> что-то другое. <смех> как по мне, нужно было сваливать сюда <смех> оттуда. <смех> Минус пять. Че издеваетесь надо мной? Слышите? Не, не хочу, не хочу. Хочу убегать из этой огнетушительской штучки. Если третий раз такое будет, а мне уже не хочется, я возьму, знаете что? Огнетушитель. Задолбали. Все. Так, все, взял, так взял. Все, теперь ничто не страшен. Вышка копье Да, все нормально. Так. По-моему, нет. Ну ладно. Все, а тоже не взяли на 5 секунд. Все нормально. Мы можем отдышаться 5 секунд и убежать и спасти свою жизнь. Блин, нужно отброс-бомбу было взять и копье уменьшить. Потому что я так попадаю по копьем. Зачем мне копье? Блин, брос бомбу взял. Можно назад. Тут кнопочка есть назад. Жалко, конечно. Браус арси есть, ага. А брауз есть. А вы что не знали? Так давай, давай, допустим Так, так, так. Я пойду налево, а ты направо, окей? Я направо, ты налево. Я путаюсь. Давай, давай, летающий мышь. Смотрите, я приручу летающую мышь, чтобы она собирала полезные вещи. Блин, лагает просто. Не знаю, из-за чего? Напиши в чат. Почему лагает? А, ну да, 35 игроков, по-моему. Давай, танцуй, танцуй, танцуй. Опа, она вырубил. Отлично. Давай, давай, собирай, собирай. Красавчик. Ааа! Нет! У меня ничего не было. Копья не было. О, бомбочка. Там кто есть, я видел кодом кого-то она пошел вон! Бабах! Тут тоже о копье хоть какой то но она будет нас копьем. Давай собираем копье, ускоряемся. Уходим, ничего напарника, не знаю зачем он. Ну и ладно, пойдем отсюда. А блин, лисенок 10 ты что, издевайся? Давай, давай, Джейд, давай, Джейд, Джейд, Джейд. Давай, давай, тащи. Как по мне, это опасность. что она? Ага. куда пошел? Ага. Нет. Так, ага, ага. порядке хочет. Я понял твой намек. Ну давай, давай, Джейд. Давай, давай. Не знаю, о чем он там сделал. <laughs> ну ладно. Вау. Да, прикольно, конечно, потанцевали, поотдыхали, плюс кубки займем. Опа, на ну, смотри, вырубили. Он такой: А опасность, а опасность. И они тут афкашут. и ждут, когда так. Блин, он специально что ли? Давай, да. мо Я не знаю, что было. Капец, нужно было моли уходить. <свец> <свец> да, кстати, напиши в чат, у меня такая идея ролика, заяснять ютубера, который на меня подписан, там есть один ютубер, э, зубастер, Он вообще хочет пиши, в общем, золотой значок собрали, короткий видеоролик, там в конце будет такая музычка, такая бум-бум-бум-бум, всем удачи, всем пока, смотрите музычку, бум-бум-бум-бум, Поправо Давай, давай, товарища Смотрите, я приручил товарища мышь, чтобы она собирала полезные вещи Блин, лагает просто Не знаю, из-за чего ну, Напиши в чат, почему лагает А, ну да, 35 игроков, по-моему да, Танцуй, танцуй, танцуй Опана, вырубила отлично Красавчик нет Мне ничего не было Копья не было О, бомбочка. Там что есть, я видел кого-то Баба пошел вон! Бабаха. Тут тоже. О, копье Пусть какое-то, но на будет на с копье у вас. Собираем копье, ускоряемся. Ходим ничего, напарником, не знаю зачем, но не ну, ладно. Пойдем отсюда. А, блин, он, где на А Тут что издевайся? Давай, давай, Джей, давай, Джей, Джей, Джей. Давай, давай, тащи. Как по мне, это опасно. А -а -а. А, Штан, куда пошел? Я принял нет. Ну давай, давай, Джей. Давай, давай. Не знаю, что он тут взял. <смех> ну <Не> ладно. <смех> да прикольно, конечно. Потанцевали, поотдыхали. Плюс кубки займём. Опа-на, ну, смотри вырубили, такой, <плоди> а опасность, а, опасность, и они тут афикашут и ждут когда так, блин, он специально что ли? Мое, <плоди> я не знаю, что было, капец, нужно было Моле уходить. <плоди> да, кстати, напиши в чат.